Всем огромный привет. Привет всем, кто присоединяется. Всем огромный привет. 17 сентября у нас будет новолуние в деве поэтому традиционный наш эфир который мы проводим каждый вторник будет посвящен теме данного новолуния и в принципе мы с вами обсудим прогноз на новый лунный месяц что нас ожидает в ближайшее время и на какие нюансы стоит делать ставку итак как я уже сказала, новолуние произойдет в знаке Дева, и стоит учитывать, что совсем недавно Марс развернулся в ретроградное движение. Поэтому каждый из нас в некотором смысле находится в поиске, куда направить свою энергию, и каждый из нас понимает, что определенные вещи в нашей жизни на данный момент подлежат пересмотру. И данное новолуние эти темы акцентирует еще больше. Дело ⁇ это знак, который тесно связан с работой, рутиной. И по сути, это новолуние по тематике очень сильно совпадает с ретроградным Марсом. Поэтому по данному новолунию мы в первую очередь будем пересматривать то, что раньше делали на автомате. Наша рутина, обыденные дела, то, на что мы тратим энергию каждый день, это будет для нас иметь огромное значение. А поэтому мы будем склонны пересматривать самые элементарные наши ежедневные дела, анализировать, в каких моментах нужно менять подход, что нужно пересмотреть, обновить. И само по себе новолуние будет в аспекте к Сатурну. Это Этот аспект благоприятный, и он еще больше подчеркивает необходимость создавать что-то, новую структуру, необходимость работать и, в принципе, преодолевать какие-то а, препятствия, если они есть в каком-то важном деле. А в целом... Данная новолуние также примечательна тем, что Меркурий будет находиться в напряженном аспекте к Юпитеру. И в принципе у нас всегда такое понимание есть, что когда наступает новолуние, нужно планировать, обдумывать наши дальнейшие действия. То есть это точка, когда мы задумываемся о будущем. И это планирование может быть на ближайший срок, может быть длительным. Но на самом деле данное новолуние, оно не совсем располагает к планированию. Оно больше подходит для того, чтобы решать наши дела, которые накопились на данный момент. То есть буквально данное новолуние говорит о том, что не стоит смотреть куда-то далеко, загадывать наперед, а нужно посмотреть вокруг себя и решать те вопросы, которые накопились и ждут своей очереди. Это связано с тем, что в день новолуния Меркурий будет в напряженном аспекте к Юпитеру, и в целом этот аспект значительным образом усложняет любое планирование, так как человеку сложно оценить свои силы. И в дальнейшем до конца месяца Меркурий будет находиться в напряженных аспектах к планетам в Козероге. И дальше, даже еще и в октябре, он тоже будет напряженным. Поэтому в целом не стоит пытаться загадывать слишком далеко. Вы сами будете видеть, как определенные дела выходят на поверхность, и вы будете отчетливо понимать, что вам нужно именно этими делами заниматься поэтому в принципе это новолуние это как точка отсчета когда мы начинаем решать важные дела по ретроградному марсу мы все с вами знаем что ретроградный марс это как раз таки важный период чистки накопившихся дел всегда у каждого из нас есть такие дела, которые мы откладываем, на которые у нас никогда не хватает времени. У каждого это что-то свое, безусловно. И вот этот период как раз идеально подходит для рутины и для того, чтобы навести порядок в каких-то делах, которые очень давно этого требуют. Далее, за счет того, что эта новолуние будет в аспекте к Сатурну, если вы сам по себе человек трудолюбивый, и если у вас выражен Сатурн в натальной карте, то по данному новолунию вы, скорее всего, будете ощущать желание работать. И, по сути, это новолуние будет подталкивать к активности, действиям. Особенно это касается тех, кто сильно прочувствовал разворот Марса и реагировал на это событие, упадком сил и нежеланием, невозможностью быть активным. Поэтому данное новолуние поможет все-таки вернуться к делам и проявлять активность. Я думаю, что многие уже ждут не дождутся. И в целом энергии данного новолуния могут ощущаться уже прямо вот с начала этой недели. Интересно, кстати, напишите, ощущаете ли вы, что энергии на этой неделе меняются по сравнению с предыдущей неделей. Мне очень интересно, так как я достаточно ярко это прочувствовала. Дальше. С 17 по 23 число Меркурий будет в крайне напряженных аспектах к Юпитеру, Сатурну, Плутону в Козероге, поэтому период будет обозначен максимальной нагрузкой на тему общения, поездок, и коммуникация может усложняться в это время, может быть сложно договориться, но в целом это хорошее время для того, чтобы вот прям продавить, Какую-то тему, которая раньше не получалась. То есть вот на таких напряженных аспектах нужно действовать с большим выбросом энергии, с большой такой целеустремленностью для того, чтобы получить результат. Поэтому если вы сильно ощущаете Меркурий, особенно это касается знака Близнецы, знака Дева, то, скорее всего, вот этот промежуток времени с 17 по 23 число окажется для вас вот настоящим вызовом, когда дел будет не в проворот. Также это касается всех, кто так или иначе связан с информационной сферой, преподавателей и людей, чья деятельность связана либо с продажами, либо с постоянной коммуникацией. Далее, 23 четвертое число тоже прям выделяется за счет того, что 23 числа ретроградный Марс соединится с Лилит. В некотором смысле могут повторяться сюжеты середины августа, к сожалению. Все мы знаем, что это было достаточно напряженное время, именно вот если посмотреть, как в мире это отображалось. Но не каждый ярко реагировал, то есть не у всех плохие события происходили в этот период. Поэтому вспомните, как вы реагировали на соединение Марса и Лилит в середине августа. И это даст вам возможность понять, с какими ситуациями вам придется столкнуться, вблизи 23 сентября 24 сентября Меркурий будет делать оппозицию к Марсу ретроградному или Лилит поэтому в целом этот день связан с выбросом энергии в общении то есть это могут быть конфликтные ситуации либо такое очень эмоциональное обсуждение каких-то вопросов прям болевых точек то есть по данному аспекту многим придется пройтись по каким-то болевым точкам. Это хороший аспект, чтобы обсудить то, что вас на самом деле очень давно волнует, то, что не дает вам покоя, то, что вас задевает. Поэтому если вот, отношения с кем-то складываются негладко, лучше это обсудить высказать, но при этом важный момент, что нужно все-таки свои эмоции держать под контролем, так как под влиянием Лилит иногда легко перейти черту и перегнуть палку, перестараться. Дальше. 29 числа Сатурн будет разворачиваться в прямое движение, и, конечно же, он будет стационарен в конце месяца, это большой фокус внимания для сатурнянцев, для козерогов, водолеев и вообще для всех людей, кто зависит от Сатурна. Это период максимальной концентрации энергии и внимания на каких-то событиях. И интересно, что Сатурн стационарный будет в напряженном аспекте к Марсу. Все еще аспект будет достаточно... Ярким, поэтому можно считать, что конец месяца довольно-таки травмоопасное время. И по этой причине стоит исключить любые виды деятельности, которые могут приводить к травмам. Сюда мы можем отнести активный отдых, либо же это профессиональные какие-то виды деятельности, которые с этим связаны. Далее. Первого, ну, либо можно говорить, 2 числа будет полнолуние вовне. Почему это говорю? По той причине, что полнолуние произойдет в полночь. Поэтому, поэтому вы можете услышать, что некоторые говорят, что полнолуние будет 1 числа, некоторые говорят, что оно будет 2 числа. И данное полнолуние произойдет в Овне, в знаке, в котором уже находится ретроградный Марс. И Безусловно, вот данное полнолуние, оно будет на оси овен-весы, поэтому, безусловно, полнолуние будет уравновешивать наши желания с желаниями людей, которые нас окружают. Во всяком случае, посыл будет именно таким, чтобы мы обращали внимание не только на себя и свои желания, но и учитывали потребности людей, которые нас окружают. В целом энергии, которые влияют на отношения, будут очень нестабильными, нестабильными вблизи этого полнолуния. То есть у нас есть ретроградный Марс в Овне, и к тому же Венера будет как раз менять знак, она будет переходить в другой знак, а это всегда тоже время достаточно шаткое в плане отношений. Ну и плюс мы видим массу дополнительных факторов, поэтому для знака Овен, для знака Весы, а также для тех, у кого есть Луна, Венера, Солнце, Марс в Овне или Весах, это полнолуние окажется настоящим вызовом, опять-таки, в плане эмоций, в плане взаимоотношений с окружающими. Многие люди, у кого в Овне есть планеты, могли ощутить, что после разворота Марса они стали слишком концентрироваться на себе и своих желаниях, и сами того не, не желая проявляют определенный эгоизм в отношениях. И вот это полнолуние, оно может сфокусировать внимание именно на этих темах, что, конечно, есть определенные моменты, над которыми вам нужно работать и сосредоточиться, но все же не стоит забывать о тех людях, которые вас окружают. И занимайтесь собой не в ущерб вашим близким и родным. Далее. Ну и конечно же контроль эмоций это отдельная тема. Вблизи этого полнолуния, если вы человек, который реагирует на лунации, то есть полнолуние, новолуние, затмение, а это у нас по большей части раки, львы. И в целом, те, у кого выражена Луна, вы можете вот это полнолуние прочувствовать, как и овные весы, очень ярко. То есть для вас сверхактуально следить за своими эмоциями. Далее, 4 числа Плутон разворачивается в прямое движение. И это создаст фокус внимания на материальной сфере, на теме контроля каких-то ситуаций кто главный, <свят> то есть может быть э, вот такое противостояние интересов с каким-то человеком. Но в целом э, нужно понимать, что вот этот разворот Плутона это тоже отправная точка, так как Плутон после своего разворота стремительно идет на соединение с Юпитером. Это уже последнее соединение в этом году и в ближайшее время они закрывают целый цикл, целую эпоху своим соединением. Поэтому, скажем так, начало октября начнет нас подводить к каким-то важным жизненным итогам и пересмотру, рестарту каких-то моментов в нашей жизни. И ключевое событие по данной теме уже произойдет в середине ноября, когда Юпитер и Плутон соединятся. Далее, седьмое и двадцатое число дни зеркальные, Одинаковые аспекты в эти дни будут, а именно позиция Меркурия и Урана. Я бы советовала вам не планировать поездки на эти дни. Общение может оказаться тоже не совсем стабильным и продуктивным. То есть в целом наш ум и наше планирование может не работать так, как хотелось бы. Ну и как следствие техника тоже может выходить из строя. По данному аспекту это абсолютно не Удивительно. А, дальше. А, ну и конечно же, с 9 по 15 число это прям очень-очень такое время насыщенной энергией, и оно будет обязательно подталкивать к действиям, так как а, Марс будет делать квадрат к Юпитеру, Плутону, Сатурну, опять-таки, в козерог, как видите, весь вот ретроградный путь Марса сопровождается квадратурой в козерог. А, кстати, если вы не в курсе как влияет ретроградный марс то смотрите мои предыдущие эфиры а также у меня на канале есть отдельное видео о именно ретроградном марсе и к тому же вот в этот период с 9 по 15 число марс будет в оппозиции к солнцу это называется противостояние марса и солнца это тоже очень важная точка которая заставит переосмыслить нашу деятельность наш подход а, то есть это поворотный момент однозначно и кстати это очень интересное событие с точки зрения не только астрологии но и астрономии так как можно будет отчетливо наблюдать за положением солнца и марса в момент их противостояния и кстати говоря это будет редчайшая возможность так как последние 30 лет не было настолько благоприятных условий. То есть положение планет на небе очень сильно располагает к тому, чтобы за ними наблюдать. Поэтому, если вы интересуетесь данной тематикой, то возьмите на заметку. Далее. На самом деле может показаться, что октябрь очень такой месяц напряженный, но я хочу сказать об одном аспекте, который полностью меняет окрас этого месяца. 12 числа Юпитер будет делать точный аспект «Секстиль к Нептуну». Это аспект, который проявляется на протяжении всего 2020 -го года. Он трижды всего проигрывается в 2020 году. И этот раз, как раз, и этот раз будет третьим, последним. И данный аспект в первую очередь влияет на внутреннее состояние. Этот аспект дает ощущение поддержки, вдохновения, веры в лучшее. И особенно этот аспект ощущают люди, которые от природы, в принципе, впечатлительные и очень ощущают все, обращают внимание на свое внутреннее состояние. Поэтому, несмотря на определенное напряжение, которое будет в октябре, вы все равно можете воспринимать это все легко намного легче, чем в августе и сентябре. Поэтому момент восприятия это очень важная вещь на самом деле. Могут быть аспекты не такие уж сложные, но воспринимается это все как очень что-то тяжелое. И наоборот, может быть достаточно турбулентный период, но если это воспринимать как конструктив, верить в лучшее, то прожить этот период можно даже в плюс. Поэтому Октябрь — это как раз тот месяц, тот случай, когда мы можем благодаря вот внутренней силе своей вере в лучшие использовать вот эти напряженные аспекты себе во благо. К тому же после 10 числа уже Меркурий начнет наконец-то делать хорошие аспекты, в частности, будет достаточно редкий аспект секстиль между Меркурием и Венерой. Это точка, когда Меркурия и Венера максимально далеко отходят друг от друга. Это значит, что мы имеем возможность провести анализ наших отношений. То есть, вот середина месяца, она может внести конструктив в наше понимание отношений, в наше восприятие отношений, это хороший период для переговоров, могут быть даже неожиданные ситуации, там еще Уран вмешивается, Венера будет делать тринку урану с 10 по 12 октября, и это может вносить какие-то вот прям судьбоносные неожиданные ситуации в отношения, то есть это какие-то спонтанные встречи, спонтанные решения обсудить какой-то важный вопрос. Но это, безусловно, все будет в плюс, так как в целом вот эта конфигурация будет благоприятной. Ну и о чем еще хотелось бы вас предупредить, что 14 числа октября Меркурий развернется в ретроградное движение по 3 ноября, поэтому если планируете покупки техники или что-то связанное с обучением, покупкой билетов, поездками, Лучше эти вопросы решать до 14 числа, пока Меркурий будет двигаться вперед. Ну и, наконец, 16 числа будет уже новолуние следующее в знаке Весы. Поэтому это уже тема для следующего эфира, который будет через месяц. И мы обязательно обсудим, как данное новолуние повлияет на каждого из нас. В целом это основные такие моменты о которых я хотела вам рассказать я постаралась не затягивать эфир рассказать все лаконично по сути по существу самые такие ключевые вещи сейчас можете написать вопросы если у вас остались вот вы пишете тоже что у вас неделя Динамичная, и уже не хватает времени на все дела, поэтому действительно многие могут ощущать уже данное новолуние и вот этот аспект к Сатурну, когда нужно прям э, по графику работать, все планировать, все успевать. Спасибо большое всем за внимание, комментируйте это видео, я обязательно буду отвечать на ваши комментарии, надеюсь вам было интересно, познавательно, до скорых новых встреч, пока!